«Колыбель славянского православия под угрозой». Вопрос. Брат мой, твой вопрос остыд в том, что украинская церковь больше не поминает русскую церковь. И решился ли украинский вопрос с украинской православной церковью? А в этом твой вопрос. Так? Украинский вопрос не связан только с церковью. Почему вы именно на этом заостряете внимание? или вас интересует только вопрос, связанный с церковью? Украинский вопрос, в том числе то, что касается украинской церкви, это непосредственно то, что пытается сделать Запад. Англосаксы, англоамериканский Запад вместе с французами и с поляками, они тоже там принимают участие. И еще 40 стран для того, чтобы они могли управлять Россией, для того, чтобы они могли ее поделить чтобы ее ослабить, потому что Россия показала, что обладает силой, и сила ее не только в оружии, которое и так уже всем известно. И это оружие уже достаточно напугало Запад. И еще одна огромная сила, которая обладает Россией, и сила – это лучшее оружие, это православная вера. Поэтому так ополчились все эти силы, государство-служители сатаны, чтобы уничтожить православие. Для этого они делают так, чтобы мы переругались между собой. Это моя личная теория. Очень плохо, что мы придерживаемся их плана. Это очень плохо. Митрополит Киевский Ануфрий, которого мы все поминали несколько лет назад и говорили, что он правильный, вдруг он оказался между двух гигантов – Россией и Западом чтобы сдержать свой народ под напором, который на него оказывает этот сатанин Зеленский, который не является украинцем. Он Хазар, как я уже и говорил. И почитайте, чтобы знать, что означает Хазар. Он был вынужден перестать упоминать русского патриарха, его патриарха, чтобы просто-напросто выжить. То же самое, сын мой, если вы внимательно почитаете историю кипрской церкви. Наши епископы в годы латинского правления были вынуждены не поминать вселенского патриарха. И вообще православных патриархов они были вынуждены поминать папу. И когда киприоты отправлялись в паломничество к гробу Господню, то иерусалимский патриархат не принимал их и правильно делал, и не разрешал причащаться. И киприоты, плача, возвращались обратно. Потому что наши епископы были вынуждены поминать Папу. Вот она горькая правда. Поэтому, когда меня спрашивают, какой был самый опасный период для Кипра, это не был период турецкого господства. Не был это и период британского господства. А это был период латинского господства, целых 300 лет. Это было уничтожение православия. То же самое сейчас происходит в Украине. И, пожалуйста, молитесь за этого святого человека, Ануфрий Аскет. А вы знаете о том, что в тот момент, когда мы беседуем с вами, Киево-Печерская лавра находится в опасности, где множество мощей, в том числе и святого Евмения, с которым мы там служили. Святой старец Евмений служил там, а я тогда был еще диаконом. А кто был нашим певчим? Отец Евангелос... И Отец Николай вместе с Андрюсом Христофору. Так вот, 140 святых мощей. Не успеваешь перекреститься. Множество мощей в катакомбах там, где тысячи лет назад все начиналось. Там, где начинается славянское православие со святым Феодосием и Антонием. А теперь приходит туда этот сатанин Зеленский и что говорит, пускай 200 монахов лавры уйдут. И этим местом займется Министерство культуры. И мы сделаем это место туристическим, чтобы там все заполонили туристы. Точно так же, как поступил Эрдоган со святой Софией. У них одна цель – заработать денег. А монахи говорят – пусть уходят. Что бы мы сделали, если бы нам сказали, что в Кигском монастыре и в монастыре Ставровоне больше не будет литургии, и монахи должны покинуть эти монастыри. И что там теперь будут музеи? Вот что там сейчас происходит. До 30 марта монахи должны покинуть Лавру. То есть у них есть еще 15 дней. Но я их очень хорошо знаю. Они не уйдут оттуда. Они готовы даже пострадать. Вы понимаете, в какое время мы живем? Что еще вам ответить по этому вопросу? Моя позиция такова. Я не на стороне русских. У них там тоже хватает неправильных действий. Но я и не на стороне американцев, как вы понимаете, и не западом. Я человек Востока. Я отношу себя к византийцам, ромеям. Ну, Ануфрия я люблю. Знаешь почему? Потому что он придерживается аскетической борьбы святых отцов, которых знал я и знал он. Я тоже иду этим путем. Я сказал это сегодня и нашему новому архиепископу, за которого я и голосовал. Но я сказал ему, что по украинскому вопросу я не согласен. Он ответил мне, ⁇ Ладно, Морфу, не будем ругаться ⁇